Ученый Казанского федерального университета стал лауреатом премии президента Российской Федерации. Территория знаний открывает новые горизонты. Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Максим Артынов. Министр науки высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков поздравил научное и исследовательское сообщество с Днем науки. В поздравлении он отметил, что проводимые в России фундаментальные исследования и передовые разработки являются уникальными. Для развития науки в России усиливаются меры поддержки по всем направлениям. По его словам, ключевую роль в достижении научных высот играют конкретные ученые и исследовательские коллективы. Наука – мощнейший двигатель прогресса, источник ценностей, и она по самой своей природе интернациональна. Научный азарт не имеет границ. Рад, что российская наука, несмотря на политические попытки изоляции, ярко видна на международном ландшафте. Мы только укрепились за прошедший год новыми научными партнерами. Прагматичное участие России в международных масштабных проектах и программах нами, конечно, поддерживается. Ученый Казанского федерального университета стал лауреатом премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год. Об особенностях проекта и его реализации далее в сюжете. Хочу выразить слова благодарности тех, о ком вы сейчас только что вспоминали. И не только еще раз вашим наставникам, учителям, но и членам президентского совета, потому что они поработали действительно как следует. Это была тщательная, большая работа. Они в, числе, в ряду других открытий и достижений выбрали именно наиболее достойные – ваши и у вас лично. Но у меня к вам большая просьба. Был бы вам благодарен, если бы вы уделили несколько минут... Внимание для того, чтобы рассказать об этом поподробнее. 8 февраля Владимир Путин лично вручил премию президента России в области науки и инноваций нескольким ученым, среди которых был доцент Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального, федерального университета Ирик Мухамадинов. Хотел бы поблагодарить вас, Владимир Владимирович, Совет при президенте Российской Федерации по науке и образованию за столь высокую оценку моего вклада в научный результат, который позволит существенно изменить добычу высоковязкой нефти, Конечно, без возможностей, предоставленных мне со стороны Казанского федерального университета, такой результат был бы невозможен. Проект посвящен разработке катализаторов Спасибо, «Акватермолиза» слово. для повышения нефтеотдачи пластов. Хотел, Премия в размере 5 миллионов рублей вручается ежегодно четырем ученым. Добавка этих катализаторов, нефть, при добавке этих катализаторов нефть начинает течь. То есть ее можно добывать, уже качать на поверхность, и при этом качество нефти уже возрастает. Экономический эффект, он очевиден, то есть при... Добыча нефти этим способом можно увеличить на 10-20% добычу нефти в зависимости от условий залежи, от свойств нефти. При этом нефть обогащается она светлыми легкими компонентами, становится меньше вредных компонентов. Это серые, тяжелые радиоактивные металлы. Ее не нужно дополнительно подготавливать для закачки в трубопроводную систему. Вот. И, соответственно, этим можно добиться еще до 30% экономии. Себестоимости и а, сырья. А сам, сами катализаторы уже а, себестоимость сырья составляет менее 1%. Это нефтепереработка под землей. Это вот лет 8 назад, когда мы это начинали делать, мы говорили, что надо вот под землю закачать катализаторы, пар. И дальше начнется переработка под землей. на народ смеялся, говорили, что все это фантастика. Но вот прошло после этого буквально 4 года. И вот мы первый провели эксперимент от нефти такой, да, вот наше вошельское месторождение. Вот мы закачали первую партию катализатора, ну, эффект был, в это время может не очень хороший еще, но потом вот, через два года мы еще, еще и сегодня уже вот пять э, таких вот случаев использования катализаторов для облагораживания нефти под землей. Мы создали такую технологию, которая позволяет сегодня очень хорошо добывать эффективно вот эту вот сверхфиатскую нефть, которую раньше никто и не не знал, как добывать толком, да? Ученый разработал способ, который облегчает добычу тяжелой сверхвязкой нефти. Благодаря разработанным катализаторам акватермолиза, нефть извлекать становится проще. Эта технология снижает затраты не только на добычу и транспортировку нефти, но и дальнейшую переработку. Как отметил Ирик Мухаммаддинов, на данный момент проект находится на стадии лабораторных исследований. Однако в скором времени ученые планируют проводить промысловые испытания и производить продукцию. Это опять же комбинация, комбинирование уже с нашими разработками именно с каталитическими комплексами, то есть, ну, я надеюсь, после этой уже так сказать, большой пиар-акции пиар уже, после объявления э, лауреат в премии к нам уже потянутся уже другие нефтяные компании, не только Татнефть, Зарубежнефть, Иритек, но и э, Роснефть и другие компании, которые разрабатывают месторождение Вязких нефтей. Напомним, что премия была учреждена указом президента Российской Федерации в июле 2008 года для поддержки молодых специалистов и активизации их участия в инновационной деятельности. Награда считается высшим признанием заслуг молодых ученых перед обществом и государством. Амир Ахтямов, Тагмина Мадатова, Карина Саяхова, Универньюз. В Казанском федеральном университете состоялось мероприятие «Территория знаний», где у института вуза появилась возможность рассказать о своей кружковой деятельности. Подробнее о мастер-классах, интерактивных площадках расскажет моя коллега Адалина Абдарахманова. Добрый день, уважаемые студенты, коллеги, преподаватели. Разрешите вас поздравить с Днем российской науки. Мы сегодня вот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 Делегация Национального исследовательского университета Высшей школы экономики во главе с проректором по международной деятельности Викторией Пановой посетила Казанский федеральный университет. Гостям были представлены перспективные направления развития международной деятельности КФУ в 2023 году. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!